Ну что ж, дорогие друзья, стартует карта Best of 1, сегодня, к сожалению, немного Counter-Strike будет, одна карта, но я надеюсь, она будет увлекательной и интересной, и, собственно, это в нашем деле самое главное. КС может быть не так уж и много, но главное, чтобы он был интересен и чему-то из него можно было научиться. Коллектив OCB, они же Other Can Beats и команда Wild Gamers будут сегодня играть в матч Best of 1 на карте The Engine. Сейчас ребята друг друга порезали и, собственно, победителями из этой поножовщины вышли Вига. Они выбирают начать в обороне. Их состав, кстати говоря, это Фита. Пеник, Санчес, Франк... Про Франк, господи, прошу прощения, Франс и Мерунис. Не знаю, если я чей-то никнейм исковеркал, ребята, э, извиняюсь, извиняюсь, ни в коем случае не обижайтесь. Ну и, конечно же, коллектив OCB, это Акума, Конти... Непи, Лаваш и Ксин. Вот такие вот красивые никнеймы и поехали. Пистолетка. Пистолетка начинается довольно-таки многообещающая для коллектива Wild Gamers. Первый минус во всяком случае отдается именно им и автором энтрифрага становится Пенник. Но его тем не менее разменивают, а следом за ним еще и нас отлетает. Вот здесь уже сгущаются тучки над спотом А, именно на которой сейчас... Акума со своими ребятами и пытаются зайти, и заходят. И, в общем-то, побеждают, просто убив всех своих соперников 1-0. Вовремя, причем ребята из команды ОКБ успели прибежать на ретейк. О, прошу прощения. Из команды Wild Gamers успели прибежать на ретейк, но вот что-то немножечко не срослось. Саня, здорово, хорошего стрима. Виктор, приветствую. Антон. Приветствую тебя тоже. Никто не выиграет мяч. Вполне возможно. Итак, форсбай от э, Wild Gamers. Есть скаут. Скаут, кстати, попадает по лавашу. Но лаваш, естественно, продолжает э, оставаться живым. Минус от Непи с его P90. И уже вот здесь снова у нас получается практически открытая точка а, на которую, само собой, зайдут игроки атаки. Воспрепятствовать этому банально не получится. Ну и Непи. Ну, разменивается, не успевает пеник забрать его, вот буквально секундочкой бы ранее совершил бы он выстрел и удалось бы спасти тиммейта. Ну что ж, ситуация 3 в 3, в общем-то здесь, конечно, шансов у обороны не так уж и много, позиции игроков атаки достаточно качественные, ну и, само собой, наличие каких-никаких девайсов. Но здесь зарешает скауты, все-таки не самая такая хорошая штука при ретейках. 2-0. Other beats победят, хз, почему? Просто название понравилось. Ну что ж, видите, посмотрим, посмотрим. Кстати, хочу обратить ваше внимание, дамы и господа, что, как обычно, в моем паблике ВКонтакте проходило голосование, и оно, как обычно, уже закончилось. И по итогам этого голосования 91% проголосовавших отдали свой голос за коллектив Вига. Ну а в чатике на ютюбе вы в данный момент также можете оставить голос команде, которая, как вы считаете, победит. И с 82% пока что лидирует все те же самые Wild Gamers. Ну а пока у нас Юспы и есть еще и Дигл. И, кстати говоря, Юспы и Дигл уже сделали по минусу. Это, между прочим, дает перевес численный коллективу Wild Gamers. С чем уже хочешь не хочешь, а должны будут считаться Озеркенбит. Санчес выбрасывает USP, подбирает береты. Очень интересное решение. И я надеюсь, оно, в общем-то, какие-то свои плоды все-таки принесет. Тем временем бомба устанавливается на точке «Б». Хороший хэдшот по Франзу, но успел Франц выстрелить в соперника и попал. Как бы не фул хп, но тем не менее 61% здоровья вполне себе достаточно для того, чтобы сделать еще один минус. Ну а теперь уже Санчес с беретами в кармане, остается один против двоих, пытается найти хоть кого-то и понимает, что самое правильное решение здесь, конечно, просто засейвить автомат Калашникова. Ну что ж, 3-0. Взрыв бомбы и полноценный девайс на раунд начинается вот прямо сейчас. Всем хорошего настроения, Рустам, приветствую. И Машраб Джон, надеюсь, правильно прочитал. Хорошего стрима, большое спасибо. Сань, а на этой карте какая сильная сторона? Ой, я вот, честно сказать, даже затрудняюсь сказать. Могу только по личным впечатлениям сказать, что в обороне здесь как-то мне нравилось играть чуть-чуть больше. Было проще как-то играть, хотя и атака, в общем-то, сторона тоже достаточно интересная, я так несколько матчей посмотрел на этой карте, ну, более, так скажем, профессиональных коллективов, да, и, в общем, ответа для себя однозначного я так и не нашел. Но, э, не знаю, в общем, я бы, наверное, все-таки сказал, что тут все будет зависеть от коллективов. Георгий, приветствую! Это какая карта? Это карта The Ancient. Итак, на миду у нас происходит первая перепалка, в которой Пеник погибает, к сожалению. Ксин убивает его. И вот он размен. Неожиданно, ох ты, как неожиданно и жестко Франс врывается в тылы врага, делает double kill. Ну и ситуация 3 в 3. То есть теперь, по сути, по числу команды сравнялись. И какую точку... Предстоит разыграть игрокам атаки Они еще навряд ли сами даже понимают Хорошее, кстати, очень хорошее попадание в Нэпи У него остается 1% здоровья Есть снайперская винтовка у Фита Ой-ой-ой-ой-ой! Фито не успевает отстреляться и погибает, к сожалению мир у нас дает ответный минус, добивая погибшего, практически погибшего Непи И счет, в общем-то, по живым игрокам 2 в 2 Ну, снова установлена бомба на точке Б ну, здесь Санчес, конечно, продемонстрировал, что у него кое-что покрыто небольшим слоем стали, как минимум. Ну и, в общем-то, ретейк все-таки удается сделать. Практически, кстати говоря, беспроблемный. За снайперской винтовкой отправился в это время Мирунос, насколько я понимаю, да? Он что-то потерял ее. Но здесь, кстати, надо не забыться и все-таки раздефать бомбу. А то в противном случае времени не останется. Конечно, дефьюз-киты есть, но потерялся что-то совсем Мирунос. Все, здесь уже вариантов нет, придется дефать. Ура! <смех> Ура! Снайперская винтовка все-таки была найдена. Мирунес э, радостный расстреливает труп своего э, товарища по команде. Дескать, ты че АВП спрятал-то? Я его еле нашел. Итак, 3-1. Первый девайсный раунд все-таки с горем пополам, но у коллектива Wild Gamers оказался более-менее успешным. Именно что более-менее успешным, потому что однозначно здесь сказать о каком-то успехе лично, как мне кажется, нельзя, потому что раунд был весьма и весьма спорным. А теперь фаст Б с пистолетами от коллектива OCB. И с разменом, в общем-то, про... практически удается зайти. Но вот вопрос, получится ли удержаться. Да, есть снайперская винтовка, на ней играет пеник. Первый минус на ретейке точки Б от него, второй минус от Франза. Ну и здесь уже 4 в 2 с поставленной бомбой, конечно, но, к сожалению, для атаки, скорее всего, раунд все-таки будет безнадежным. Конти хорош, кстати говоря, хедшот успевает сделать по Францу, но потеря раунда в любом случае не так сильно может что-либо изменить. Да? 3-2. Насколько бы красивые хедшоты сейчас не выписывал бы игрок атаки, увы, и ах, важно было бы спасти все-таки раунд. Ну, конечно, спасти в такой ситуации его, мне кажется, было нельзя. Даже не каждый профессиональный игрок бы смог бы подобное совершить. Но, как вы видите, по раскидкам, во всяком случае, у коллектива OCB все вполне себе неплохо. Ребята знают хорошие гранаты на прокидку, собственно говоря, мида, который очень быстро, между прочим, атакой и занимается. Пеник ловит хаешку, ловит вторую хаешку, которая чудом вообще не нанесла никакого демейдж диринга Ну и здесь уже попытки окучивать подходы к точке Б, попытка окучивать, собственно говоря, сам мидл. И открывшийся Фита становится первым, кого убивают ребята из команды OCB. Далее происходит, хотелось бы мне сказать, размен, но нет. К сожалению, происходит просто целенаправленное убийство игроков команды Wild Gamers. И вот только сейчас первый размен наконец-то появляется на наших экранах. Минус от Франза. Но далее Франз остается в соло. И даже не успеваю я вам его переключить. Его очень быстро убивает лаваш. 4-2. Ну, собственно, это в очередной раз подтверждает мою теорию, что здесь карта такая весьма и весьма спорная. Как мне кажется, здесь прикольно разыгрывать очень много, очень прикольных раундов можно разыгрывать в атаке. Но оборона, само собой, достаточно быстро также может перетягиваться с одной точки на другую. Плюс, собственно говоря, сам мидл с очень интересными проходами к точке А и к точке Б, да, то есть как бы карта весьма и весьма сложна. Не такая уж она прям вот очевидная, хотя вроде бы, казалось бы, по сути, два основных прохода на точку А и два основных прохода на точку Б, как и на любой карте, в общем. -то. но с пистолетом на перевес Акума лишает жизни пеника, но Франц с МП-9 нашел возможность разменяться, а вот еще и минус от Мируна заподъехал. 3 в 3. 3 в 2, прошу простить меня, дамы и господа. Но ретейк, ретейк, вот в чем вопрос. Получится ли? Да, получается. Благодаря стараниям Мируна за еще два минуса долетает. и того мы имеем 4 фрага от этого парня и, собственно, 4-3 на табло. Постепенно, но пытаются парни из Wild Gamers побороться за какой-то хотя бы, пусть и минимальный, но перевес на этой карте. Да, и, кстати говоря, получается. И получается весьма и весьма неплохо. У игроков атаки хоть, в общем-то, и есть экономика, но это, как вы понимаете, вопрос времени. Если и дальше также будет продолжать... продолжаться матч, то, то есть, я имею в виду, игроки обороны и дальше будут сохранять давление на своих соперников, тогда, мне кажется, тут... Черт знает вообще, какой итог мы с вами увидим. Акума убивает Франза. Это энтрифраг, сделанный по игроку команды Wild Gamers. Не залетает хаешка, к сожалению, для Акума. Выброшенные деньги на ветер. Минус от Мируна. За хороший, кстати говоря, дым сейчас лежит под медом, который не позволяет сразу вовремя открыться Неппи и дать размен по наглецу с никнеймом Мирунас. Но Мирунас уже давным-давно позицию опасную для себя, естественно, отдал. А вот Фито, кстати говоря, в поиске соперника сейчас может, между прочим, наткнуться, ну, как минимум, хотя бы на Акума. А если прям вот совсем-совсем идеальные тайминги поймает, то наткнется вообще практически на всю противоположную команду. Но нет, видимо, удачных таймингов здесь уже не будет, как мне кажется. Даже так? Ну, Акума, к сожалению, ошибается, и в результате минус достается все-таки Фито. Непи, один против троих. Неплохой минус по на зону тут под флешку надо, конечно, добирать. Странно, что только не добирают. Один. Один оденешеник. Неппи. Есть девайс, есть бомба. И 23 секунды до конца раунда. Пока еще непонятно, что делать. Но здесь уж в любом случае. Ой-ой-ой, надо... сгорает Фита! И это выход на точку, а дамы и господа, вот теперь ситуация становится совсем неприятной уже для пеника, да, снайперская винтовка, конечно, это очень-очень здорово, но не в такой ситуации, вот, хоть убей, но, ой-ой-ой, почти попадает! И второй раз почти попадает. Ай-яй-яй. Снайперская винтовка подвела, к сожалению, игрока обороны. И счет в матче становится 5-3. Но в какой-то степени, к сожалению. По факту для меня, как для зрителей этого матча, для вас, как для зрителей этого матча, какая-то интрига появляется, да? То есть снайпер промахнулся. Из-за этого минус экономика у обороны. И теперь, собственно, раунд с пистолетами. Раунд на пистолетах, ну, навряд ли удастся прям вот... Со стопроцентной уверенностью разыграть победно. Во всяком случае, есть вероятность, конечно, какого-то победного розыгрыша. Тем более, вроде бы, как поджим Меда, ну, не настолько уши и лишён смысла в данной ситуации. Ну, что вот сейчас здесь будет? Два дэшечка-то рассекретил. Рассекретил Непис своих соперников. Два минуса успевает он завесить в копилочку своей команды. Ну, и дальше еще и третьим дополняет эту и без того прекрасную картину. Последним остается пеник Пеникс ЮСПи. Конечно, шансов на победу у него приблизительно, как в предыдущем раунде. Хотя в предыдущем раунде справедливости ради шансов было побольше. А почему название команд разное у тебя в названии и в шапке игры? То, что у тебя под видео, это обобщенное название каких-то коллек... каких коллективов команд. Короче, это матч на FACITY проходит платформа, да, face.com, да, если не ошибаюсь. Вот, ну, в общем, на нем по... Игрокам, то есть игрок команды Wild Gamers, Фита, был капитаном команды, да, так скажем. Поэтому Тим Фита, естественно. Ну и Тим Акума точно так же названы по своему товарищу по команде. А переподписать, к сожалению, возможности у меня нет. Это нужно делать непосредственно на сервере. Ну, в общем, технически... Без разницы. Кстати говоря, у меня что ли модерка, или я в глаза ему... <laughs> Вить, кстати, она у тебя уже, по-моему, с четверга или с пятницы. Странно, что ты только сейчас это заметил. Но да, она у тебя есть. Итак, п пеник... П -п пеник сейвится. Автомат Калашникова, это, конечно, всегда замечательно. Ну, а учитывая, что, в общем-то, изначально денег не было, девайсов не было, и засейвить хотя бы один девайс, это уже... Хоть какой-то, но все-таки плюс. Как минимум, один девайс засейвил, второй купил, дропнул, и все красиво, да? Но хотя пеник, кстати говоря, не стал дропать калаш никому, оставив его себе, но дал дроп фомас Франзу. Что, на мой взгляд, ну, по-настоящему, по-командному, отличный командный поступок. Ну, а как иначе? Если играть не командно, то зачем вообще тогда играть? Ксин открывается первым на мидл и сразу вырубает пеника, но, находясь в фулл блайнде, Мирунос успевает перед тем, как отойти за стену, сделать разменный минус. Фраг от Санчеса с МП9, и вот тут уж, кстати говоря, не получится найти возможность разменяться, потому что банально просто некому размениваться. Ну и контроль мида, я считаю, наверное, можно было бы сказать, остается-таки за игроками обороны. Хотя не самый удачный мув от Франза все-таки... Повлек за собой гибель игрока обороны Тем не менее, тем не менее, дорогие друзья Один лаваш со снайперской винтовкой у нас остается Но своп-девайс, разумеется Потому что что здесь еще делать С авиком открываться куда-то, ну, в данном случае, вероятнее всего, на точку Б. Это очень и очень непросто И мне кажется, вообще, в принципе, бесшансово вот, Кстати, произошел визуальный контакт, по-моему, с Санчесом Хорошая флешка Успевает поставить бомбу и как не вовремя достает хаешку игрок с никнеймом Лаваш. Невезение. Невезение иногда такое случается. 6-4. Как-то не обращал внимания, благодарочка так неожиданно и приятно. Не заставите всегда, пожалуйста. Ну что ж, разница в два матчпоинта, в общем-то, не критична, но нужно смотреть на экономику игрокам атаки. да? У них она, к сожалению, далека от идеальной. Денег вроде бы как бы хватает на бай, да, но это будет бай, в котором не будет абсолютно никаких гранат, и поэтому нет смысла, естественно, подобным заниматься. Ребят приобретают два а, калаша, а, тег, если я не ошибаюсь, и парочку диглов. Ну и с этим всем набором пытаются выйти на точку А. И на точке А, в принципе, с разменами вроде бы как удается задержаться. Во всяком случае, лаваш, забревая пеника, полностью ломает все планы на раунд от команды Wild Gamers. Фито. Хороший тайминговый заход. Что еще можно сказать? Ну, лаваш остается последним. К сожалению. К сожалению для команды OCB. И этот раунд также не удается реализовать. Хотя... Мы не будем забывать, что это был форс-бай. И, в общем-то, для форс-бая поставленная бомба, три минуса, мне кажется, весьма и весьма удачный результат. Да, поражение в раунде, и да, оно может в дальнейшем типа на что-то повлиять, да? То есть, ну, какого-то раунда где-то не хватит за счет этого самого поражения. Но ведь этого может и не произойти. И вот хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья, на, наверное, уже все-таки... Наученных опытом команду Wild Gamers, которые постоянно терпели штурм МИДа от соперников Теперь они просто, пользуясь ближними респаунами, сразу раскидывают молотовые дымы, чтобы пуш МИДа не состоялся На мой взгляд, это как бы с точки зрения стратегии, естественно, правильный вариант развития событий Только так и нужно делать Ну, лаваш на халявку сейчас нашел М-ку эм Радостные, наверное, до посинения но всей командой игроки атаки сейчас находятся под спотом Б. То есть выход, если куда-то и последует, то вероятнее всего именно, именно на точку Б. И здесь в упоре Франс. Хватает Франса только на двоих, но благо рядом находился Мирунас, который сумел подхватить эстафету от своего э, тиммейта. Два игрока атаки успели уйти на мидл, ну и, видимо, сейчас нас ожидает перестройка под точку А. 10 хп у лаваша и 100 у Акума. Ну, как-то, в общем-то, это можно на самом деле распетлять. И, в принципе, выиграть это тоже возможно. Хотя будет, конечно, очень тяжело. Ну и плюс вот эту флешку. Я думаю, ее, конечно, нужно было дать. Потому что там мог находиться соперник в теории. Но эта флешка лишний раз только, так скажем, заставила Санчеса собраться и посмотреть, а кто это там флешки кидает. Таким образом, мы получили 6-6, абсолютно равная э, ситуация по взятым раундам. Единственное, что только... Чего здесь не хватает, да, спросите вы. А я вам скажу, здесь не хватает девайсов у команды OCB. Все время постоянно забываю, блин, что это OCB, потому что... Не знаю, почему. <д Divide> Но вообще, да, OCB. Other can't beat... Итак, ребята с четырьмя диглами и автоматом Калашникова устремились к точке Б. В очередной раз будет попытка разыграть именно ее. Но ну, здесь не совсем rush получается, да. Здесь парни просто подошли к точке и пытаются кого-то забайтить на выход куда-нибудь, чтобы этого кого-нибудь попробовать убить. Ну и Фита, Мирунес, Франс, все вышеупомянутые игроки обороны успели сделать по минусу. Еще один фраг от Фита. Последним остается в живых снова лаваш. Он, кстати говоря, заметьте, постоянно остается последним в живых. Но в этот раз тоже без минуса. И счет становится 7-6. Коллектив Wild Gamers вырывается вперед. Вот такой вот поворот событий, дамы и господа. Господи, сколько скинов на оружку есть и у всех разные. Да, ведь, конечно. Ну, а как еще? Если посмотреть профессиональный Counter-Strike, так там вообще жесть, что творится. Там же, ну, практически у всех все разное. И прямо от этой от этого обилия, давайте так скажем Красок Порой глазаш начинает резать Ну вот, вот такая м Например, у меня есть Вот так вот, дамы и господа Ну, на самом деле, скины, да Скины сильно помогают играть лучше В скобочках нет Ну что, под дымок, отличные действия от Мируна За даблкил, также даблкил от снайпера Команды Wild Gamers, это пеник Ну и последним, кто остался? Кто угадает, кто остался последним? Ну, конечно же, лаваш Почти попал Пеник по лавашу. Почти, но лаваш все-таки за стеной стоял. Но вот все-таки попадание произошло. И в результате Пеник с Мирунезом вдвоем смогли стать э, важнейшими игроками в этом раунде. Но ну, один три минуса сделал, другой два. В общем-то, остальные игроки обороны даже и не потребовались. 8-6. Первая половина подходит к своему завершению. Последний раунд э, уже начался. Вот вам, кстати говоря, статистика на ваших экранах. Можете с ней ознакомиться. Uh, ну, в записи, например, можете поставить паузу и посмотреть У меня одного стрим отключился Да, вероятнее всего, да <laughs> У тебя одного А индивидуальный стиль тоже можно создать, типа своего рисунка Я просто в CSGO мало шарю Нет, нельзя uh, Скины только вот какие есть Только какие есть Сам себе нарисовать не имеешь права, к сожалению Ahead in time подписался, спасибо большое за подписочку. Тем временем у нас Насакума остается последним. Забирает Санчеса. И здесь был, как вы могли заметить, не самый удачный выход на мидл. Тем не менее, 17 кп остается у Франзы, ситуация 3 в 1 моментально превращается в клатч раунд 1 в 1. Но ваншотиком красиво Франция заканчивает этот раунд. И по итогу 9-6. С перевесом за командой Вига. Но учитывая, что экономика в Counter-Strike Global Offensive от 1 6 все-таки отличается... Не хочется вспоминать э, фразу луз минимум, потому что здесь она практически неприменима, да, по факту. По факту ее сюда нельзя применить, потому что, как обычно, проигравшая команда Сделает сразу форсбай, и форсбай здесь такой будет, что потом можно будет провести девайсный раунд В общем, экономика, конечно, переделана а, на корню Итак, коллектив Wild Gamers в первом раунде второй половины готовится к выходу на точку А И готовность, надо сказать, конечно, гораздо круче, чем реализация этого самого выхода Потому что два минуса входящих, три минуса входящих а разменный фраг только один Ну и при этом нас конечно, остается с 4 хп 36 хп у Пеника То есть тут, конечно, такое, мне кажется, не выигрывается Хотя игроки обороны, конечно, могут, в общем-то, отдать это Потому что ума много для того, чтобы проиграть Мне кажется, не нужно, да? То есть здесь, по факту, все проигрывается элементарно Несколько неудачных таймингов Чуть-чуть отвернулся куда-то, не туда посмотрел И на этом можно ставить жирную точку в раунде ну а по факту же игроки атаки пока просто э, сидят и ждут, чтобы игроки обороны как-то как куда-то вышли поджимать. Миру невзирая на свой лоу лайфбар, все-таки выбегает и здесь лаваш. Мистер Лаваш, самый живучий игрок команды OCB, оставляет в одиночку паника. Ну, кстати, здесь справедливость ради оба игрока обороны находятся. И ласт фраг достается Конти. Счет 9-7, и Фита со своей бандой не смогли все-таки выиграть этот раунд, как бы они ни пытались. Ну, в принципе, сразу, как только ребята начали выходить на точку, ой -ой -ой -ой, сколько же проблем они увидели в этот самый момент. Ну, как минимум они увидели две вражеские флешки, и этого уже достаточно для того, чтобы никуда не выйти. Кстати, очень хорошая хаешка сейчас была выброшена игроком с Ником Напи. Ну, и здесь, естественно, занятие точки Б. А что еще может быть экономически же? Кстати, здесь Фулеко. эко с пистолетами, ну, разве что кто-то просто какие-то пистолеты докупал, и не более того. 3 в 2. Ну, задача хотя бы поставить бомбу, успеть бы это сделать, и, видимо, не успеют. Лаваш добирает Санчеса. И Мирунас остается за сигаретой. И его, конечно же, оттуда сбривает Акума. 9.8. 8 Без поставленной бомбы. Это все-таки как-то грустновато. Но, опять же, переделанная экономика в Counter-Strike Global Offensive. Я это напоминаю для любителей Counter-Strike 1.6. Экономика там отличается. И все-таки бай. Причем полноценный бой-раунд, то есть, это никогда у вас первые арморы и пара гранат с калашами. Нет, здесь калаши, вторые арморы, куча гранат и всего, чего нужно для победы. Ну, а сейчас же 9-8, и снова раунд на точку Б. Здесь, конечно, фито. В первых рядах готовится вломиться туда и, находясь в фулл-блайнде, Конти делает два минуса. Один, правда, делает с Молотова, но это не важно. Важно, что он все-таки делает минус. В этот раз, кстати, бомбу все-таки успевают поставить игроки команды Wild Gamers, но по-прежнему они находятся в меньшинстве. Минус от Непи, ну, здесь пенник остается один. 10 хп, конечно, маловато, но вдруг два хэдшота еще. А вот... А вот и нет, <смех> а вот и нет, дамы и господа, конечно, очень хотелось сказать, что а вот первый, а вот и второй. Но нет, увы, к сожалению, красивого клатч раунда мы не сумели увидеть, однако с 10 с поинтами, на мой взгляд, пеник сделал максимум в этой ситуации, за что ему респект. Ну и, конечно же, респект э, команде Others Can't beat, постольку, поскольку они, между прочим, все-таки выиграли раунд. Да, с проблемами, но они его все-таки выиграли. Счет во второй половине 3-0, а суммарный 9-9, коллективы сравнялись, и при обоюдном девайсном раунде начинается какая-то потасовка на меду, после которой, кстати говоря, фи просто не останавливаясь уничтожает акума, и с численным перевесом грядет выход на точку А. Минус от ксена, ответный от пеника. Ну, парочка дымов, и, конечно же, бомба устанавливается. В общем-то, все достаточно стандартно, как мне кажется. Но стандарты порой работают гораздо лучше, чем что-либо еще. Грубейшая, конечно же, сейчас ошибка от Франции, Не менее грубая ошибка, кстати говоря, от Пеника. Ну, да. Один Конти просто прибежал и выиграл раунд для своего коллектива. 10-9, но уже на этот раз в пользу команды OCB. Ну, гранаты тут, конечно, раскидываются через верх только так. Да, учитывая, конечно, что потолок карты... Во многом ограничен только лишь фантазией игроков по факту, за счет этого можно, конечно, очень различные раскидки, так скажем, делать, да, где-то даже вот где, на Дасте, по-моему, да, на Мираже, кажется, в свое время поднимали Skybox как раз для того, чтобы можно было uh, пользоваться вот подобными типами раскидок. Ну, в дасте, на дасте втором, прошу прощения, вернее, вообще просверлили дыру в потолке. И точку Б теперь можно раскидывать из верхней Тшки, если кто не в курсе. Ну, это, правда, было уже, конечно, достаточно давно. Но вдруг такие все-таки есть еще люди. Минус Алксина, Энтри-фраг за обороной. Но, тем не менее, разменный фраг также присутствует. Конти в дыму где-то нашел голову Франца. Следом Лаваш справляется с Мирунозом. Но вот атака... Ну, прям сильно слабее у команды Wild Gamers, чем их оборона. В обороне парни сыграли чуть более результативнее, чем сейчас они играют в атаке. Сами, в общем-то, по счету можете заметить это. 11 9 Доминация прослеживается. И что самое главное, она продолжается ввиду, как минимум, очень и очень нестабильной экономики у коллектива Wild Gamers. Луз стрик. Который, кстати, на данный момент уже насчитывает 5 матч-поинтов Естественно, не позволяет чувствовать себя комфортно при покупке хоть чего угодно И поэтому эти... Это что угодно, это два мак десятых Галил, которых тоже два И один автомат Калашникова Ну, то есть бай такой себе Но, в принципе, если грамотно распорядиться позициями и вот так жестко отыгрывать То все возможно, дорогие друзья Минус от Франза бы установлена, ну а вот теперь попробуйте выбить, и, потому что теперь открываться в упор придется на те же самые все МАК-10, но МАК-10 в упоре это уже не то же самое, что МАК-10 при выходе. Да и Галилы, как вы видите, стреляют тоже довольно-таки больно. Ошибается пенник, ну вернее как, не то чтобы он ошибается, тут скорее конечно э -э Фито немножко так пропустил, <coughs> простите, немножко пропустил соперников тыл врага. И из-за этого пеника зажали с двух сторон, да? То есть там как бы за столбом не спрячешься прям вот, вот так, чтобы тебя ниоткуда не увидели. То есть тебя либо с 20 будут видеть, либо со спины будут видеть. Как ни крути, в общем, тебя так и так кто-то дорасстреляет. Ну и как результат 12-9. Ну то ли не успевал, то ли я не знаю, в общем, как так получилось, но... Продал, по сути, своего тиммейта. Да, хороший продавец. <смех> не, не, не очень может быть хороший тиммейт, зато продавец из него на ура Ну, это все, конечно же, шуточки, это все юмор и не более того Лаваш, даже невзирая на то, что свапался там на гранату и на м на гранату и на м Все-таки успел сделать минус, правда, только один Одного минуса это, конечно, прям вот не очень, не очень э, достаточно для коллектива у себя Однако Франция и Мируна сделают еще два минуса и вот уже... И некому-то получается сделать второй фраг у коллектива OCB. Все было, в принципе, неплохо, да, первый минус на Миду был, размен последовал, 4 в 4, а теперь это где? Где вся вот эта вот 4 в 4? Но сейчас, конечно, уже станет ясно как божий день, что это выход на точку А, и что остается к Сину? Ну, вероятнее всего, только лишь а, сейвить автомат Калашникова, потому что, ну, ну я не знаю, ну, ну нет даже второго армора банально. Ну, в принципе, он бы и не сильно на самом деле изменил что-то, при попытке ретейкнуть, скорее всего, калаш и так бы его убивал в первую голову, ой, в первую голову, просто первой же пулей в голову, поэтому Ксин пытается засейвить калаш, то есть максимум из ситуации извлечь, Ну вот вопрос, получится ли, потому что фито все-таки рядом находится, а с каких городов команды? Ой, я точно даже не могу сказать. Знаю, что частично команда WildGamers вроде бы как из Беларуси, частично из России, по-моему. О команде OCB вообще ничего не могу сказать. Вот, вообще. Ну что ж, 12-10. Наконец-то спустя аж 6 раундов, которые проиграли к ряду... Ребята из Wild Gamers, они все-таки нашли возможность взять хотя бы один. А то меня уже начали терзать смутные подозрения, что положительного итога во второй половине не будет. И вторая половина пройдет в одну калитку. Но надежда, правда, которая у меня появилась на то, что здесь не будет в одну калетку, калетку, В одну калитку, конечно же, матч. Она может испариться очень быстро. Тем более, как вы видите, вылетает у команды Wild Gamers игрок с ником Фито. Бот Эрих, конечно, это очень замечательно, но по факту, конечно, желательно бы все-таки играть в полном составе. И именно поэтому, видимо, и взял, а была пауза. <coughs> Прошу прощения, дамы и господа. К слову сказать, пока что пользуюсь случаем, хочу сказать, что завтра на моем канале будет проходить, как вы думаете, что? Шоу-матч между сборной Узбекистана и сборной Польши, дамы и господа. Поэтому завтра в 18.00 обязательно приходите на мой канал и обязательно посмотрите на жесточайшее Best of 3, да еще и, я не знаю как правильно сказать, ну, в общем, между узбеками и поляками, короче, интернациональное, да, так скажем. Эрих, ох уж всегда нравились ники ботов в КС. Да, вот с этим я полностью согласен. Ники у, у ботов в КС это всегда отдельный вид искусства. Ну вот, пока что у нас Эрих остается в респауне и охраняет его. Ну а четыре игрока команды Wild Gamers вынуждены будут играть максимально осторожно. Вот, кстати говоря, Фито у нас вернулся и дали ему возможность играть за бота, но, разумеется, только с глаком. Ух ты! Вот эта хаешечка замечательная прилетела сейчас под Конти. Ювелирная, я бы даже сказал Не отпускает Санчес все-таки Нэппи, но очень долго Очень долго пытался его убить И в результате мы получаем 2 в 3 с перевесом за обороной При этом у пеника Снайперская винтовка, ну да При поставленной бомбе, конечно, АВП Более нужный девайс, так скажем Чем если бы бомба не была поставлена Но, правда, вопрос реализации Опять же, пара дымов и АВП По сути будет отрезана И толка никакого как бы и не будет Минус от Франза. Падает Акумэ. Ситуация 2 в 2. А вот теперь уже все будет зависеть от Пеника. И Пеник команду свою не подводит. 12-11. Замечательный клатч в исполнении снайпера команды. Ну, как сказать клатч. Да, скорее давайте так. Назовем это удержанием. Ничего здесь прям сверхъестественного не было. Выбежал один, выбежал второй. Тут главное было только лишь не промахиваться. С чем Пеник справился, на мой взгляд, на все сто процентов. Ну, потому что ни одного промаха не было. Ой -ой, ой ой ой ой И такое бывает, дамы и господа. С беретами в смог просто на шару. Бах и минус Мирунис. А следом еще и Пеник, который что-то там вообще непонятно что потерял в этих дымах. Но, видимо, снайперскую винтовку потерял свою, собственно говоря. Не самый удачный, конечно, момент в истории команды Wild Gamers. Давайте так уж, положа руку на сердце, скажем. Ну и да, и не самый удачный чек от фита. В общем, раунд, конечно, прям... Из рук вон плохой, минус по Франзу, и Санчес остается последним, его забирает тот же самый Акума, и это просто 13-11 вообще на ровном месте. Ну вот, просто на ровном месте отдача раунда, такое могут делать только две команды, это Хайред Киллер команда в Counter-Strike Global Offensive, да, ой, прошу прощения, в CS 1.6, и в CS GO, видимо, этим занимаются Вига. Ну, то есть, вот, стопроцентно выигранный раунд, просто возьми и выиграй его, ну, нет, мы его, пожалуй, проиграем. Фаха приветствую. Ну, а у нас, тем временем, уже 25-й раунд этой встречи, этой, я хочу заметить, не самой простой встречи, потому что 25-й раунд, опять же, повторяю. Но по-прежнему в чатике 82% голосов отдано команде Wild Gamers, даже невзирая на то, что они, по сути, сейчас находятся позади соперников и далеко в не самой удачной для себя стороне. Минус от Мируна за. Здесь не самый хороший, давайте, даже я не скажу, что это неудачно. Я считаю, что это вообще не очень хороший чек. Не самая здравая идея была сейчас реализована игроком с Ником Акума. Ух ты, Франц, отличный хэдшот. Потерял 26% здоровья, но за такой хедшот простительно, по-моему, все. Ну, такая. Флешка на саппорт при удержании точки Б. Правда, выхода-то как такового не последовало. Поэтому флешка, вероятнее всего, в общем-то, была и не нужна. Но тут уже положение фита Во многом во многом может задать темп выхода. К сожалению. Он задает плохой темп для выхода, конкретнее он просто умирает, и, естественно, это позволяет игрокам обороны раскидывать позиции. Но, дамы и господа, посмотрите на Санчеза! Нет, дамы и господа, на Санчеза больше не смотрите. Не смотрите, вы не видели того, что я вам сейчас показал. Ну, естественно, это информация для игроков обороны о том, что точка Ата, -то, по сути, свободна. Давно у тебя не выходят игры CS 1.6? А, ну, как и почему? Не совсем давно. В пятницу вот выходила Best of 3 а, турнира одного. А завтра будет Counter-Strike 1.6. О, Пенник! Вы посмотрите-ка, Пенник! Три минуса со снайперской винтовки! Вот это пеник. Молодец, молодец, это радует. И это очень и очень во многом вселит надежды в игроков э, команды Вига. То есть после такого, в принципе, можно поймать какой-то, знаете ли, даже буст по морали. 13-12, расстояние не такое уж, между прочим, и большое. Там и, в общем-то, овертаймы не за горами могут наступить. А могут и не наступить, конечно. Может, какой-нибудь 16-14, да может, вообще сейчас... Просто легко кто-нибудь возьмет винстрик и выиграет досрочно. Но, смотрите, сдают нервишки у команды Акума. Они выходят в поджим, при том, что у них, в общем-то, не экономический раунд. И я бы даже форсом это не сильно бы называл. По сути, девайсы были практически у всех. Но, так или иначе, смогли напрячь команду WildGamers со своими действиями игроки обороны, но получили поставленную бомбу на точке А. Само собой, здесь, мне кажется, вопрос о а, не должен даже подниматься. Здесь только ретейк. И, естественно, только парой. Франц, кстати говоря, весь этот ретейк должен сейчас закрывать. По идее. По логике вещей. Но, но знает ли он, что там второй находится? Нет, не знает, кстати. Ой. А теперь знает. Да какой же он жесткий. Не пускает ни первого, ни второго. И это 13-13, дорогие друзья. Временный ничейный результат. Снова они встретились. Санёк, привет. Когда будет КС 1.6? КС 1.6 будет завтра. Не команда Акума, а ОСБ. А блин, ну я... Да-да-да. Ну меня просто сбивает. Я привык всегда смотреть на бар сверху. И на нем обычно всегда же написано название команды, блин. А там теперь Акума написано и все. Я теперь постоянно их буду называть Акумой. Хотя, конечно же, да. Это Others and Beats. Итак, 3 в 2 с поставленной бомбой на точке Б, дорогие мои друзья. И здесь я не вижу, честно говоря, каких-то потенциальных возможных ретейков. Сейв автомат Калашникова и не более того, на самом-то деле. Отлично, 18.00. Да, все верно. Итак, Фито. Ну вот прям чувствует, да? Он чувствует то, что Конти уже где-то рядом. И Конти, к сожалению, теряет автомат Калашникова. Хотя вот тут уже как раз... Мне кажется, было бы логичней отправиться его сейвить. Ну а Ксин вооруженный снайперской винтовкой, разумеется, также уходит на сейв. Времени ему по идее для того, чтобы засейвиться, должно хватать. Хотя тут, конечно, будет зависеть от того, как быстро игроки атаки будут бежать к точке А. Но они вообще никак к ней не будут бежать, поэтому, разумеется, игрок обороны просто сейвит снайперскую винтовку. Но ну, а счет становится 14-13, и команда Wild Gamers вырываются вперед. А вот это уже неожиданность. Причем для меня лично... Это прям большая неожиданность. Учитывая, как начиналась вторая половина, мне кажется, большинство из тех, кто сейчас смотрит этот матч, уже оставили надежды и перестали болеть за команду Wild Gamers, потому что, ну, блин, 6-0 во второй половине, это прям очень и очень плохо. Но сейчас парни нашли в себе силы даже еще и вперед вырваться. Им бы еще один раунд взять, чтобы обеспечить себе в случае чего допы, и тогда можно уже, в принципе, не беспокоиться. Но, в свою очередь, команда OCB еще, в общем-то, не проиграли. И не факт, что вообще, в принципе, будут проигрывать. Может, сейчас 14-14, потом 15-14 и 16-14. Легчайшая победа. Ну, правда, она будет уже, конечно, при таких раскладах не самой легкой. Санчес. Не сумел все-таки забрать э, Акума. Таким образом, энтрифраг за командой OCB. Ну что, неужели будут пробовать выход на точку Б? По всей видимости, да. Лично мне здесь не видится какой-то перетяжки на точку А. И, наверное, при таких позициях команде Wild Gamers, кроме как играть точку Б, ну, ничего больше не остается. Но как-то нужны хоть какие-то гранаты, наверное. Все-таки без гранат выходить прям, ну, это. Верная смерть. Это не тот соперник, которого можно забирать спокойно без гранат, как мне кажется. 5 в 3. Ну, здесь небольшой размен произошел, который усугубил ситуацию для Wild Gamers. ФИТА остается вообще последним благодаря. О-о-о-о! Vacation, черт возьми. Серьезно? 14-14. Что-то я, по-моему, немножко накаркал э, о том, что у команды Wild Gamers сейчас будут. Проблемы, потому что у них теперь действительно проблемы только, правда, экономического характера. Хотя, смотрите, они закупились. Ну, то есть, естественно, на что-то, на что денег хватило, все-таки парни наскребли на три калаша и два дигла, да, с минимумом раскидки. Но если грамотно где-то подрезать парочку игроков обороны и, может быть, даже хотя бы разжиться одним девайсом, то, знаете, мне кажется, тут не такой уж и потерянный раунд будет. Санчес! Невзирая на то, что у него нет девайса, все-таки смог реализовать Дигл. А это, между прочим, на секундочку, энтрифраг. Который очень важен сейчас игрокам атаки для того, чтобы сделать камбэк. Франц и Санчес по минусу Акума успевает находясь в фуллблайнде, застрелить Пеника. Но Пеника можно было отдать в данной ситуации для выхода на точку Б. Так скажем, пусть это будет... Такая цена. Цена, которую пришлось заплатить за то, чтобы удалось зайти на спот. Кого-то, кем-то нужно было пожертвовать, и этот кто-то пусть будет пеник. Ну, здесь промах от снайпера, и, к сожалению, при выходе на точку Б гибнет еще один игрок обороны. 15-14. И это внезапно... Барабанная дробь Матчпоинт И последний раунд основного времени Дорогие друзья 15-14 Либо команда Wild Gamers Становится победителями Либо мы смотрим на овертаймы Стройка работы настоящего мужика А вы де... что вы делаете? Что? Привет, Богдан О а чем это вы? КС плохо слышно Так мы его немножко прибавим Если его плохо слышно Давайте вот так А вот так как с КСом Получше Ой, вот это хаешка. Франзу просто, по-моему, пол текстурки спилила сразу. Даблкил от Мируна за ответный минус от Ксина. 3 в 2. Оборона, кстати говоря, в меньшинстве. Но потеряна бомба. И лежит она в очень неудобном месте. Ксин, еще один хедшот. Ох ты мой! Это какая-то просто прям вакханалье. Три минуса от Ксина. Ну а завершающий фраг за лавашом. Это 15-15. И как следствие и дорогие друзья. Смена сторон не предусмотрена, разумеется, при начале овертаймов, поэтому команды продолжают играть в том составе, в котором сейчас она находится, Ну и, вернее, в котором находились, правильнее сказать именно так. Но, конечно же, конечно же, черт возьми, у Вига не очень рабочая атака. То есть оборона у них покрепче, мне кажется. И, конечно, вторую... Ну, то есть, вернее, не вторую, а допы начинать именно в атаке. Для них, мне кажется, не самый лучший расклад. Но это все-таки допы. И здесь во многом будет играть роль усталость, тайминги, как обычно, везение, понимание того, как нужно отыгрывать на той или иной стадии игры. В общем, куча всего, что может сейчас повлиять на исход игры а, матча, точнее. Ну и, как вы видите, Франц сейчас все-таки смог прокрасться и забрать Непи. А почему? Ну, потому что Конти, по непонятным для меня причинам, просто покинул позицию и позволил занять удобную точку для игрока атаки и франц кстати с этой точки еще и второй минус делает вот что меня еще больше заботит в данной ситуации это то что игроки обороны планомерно умирают не давая никаких разменов ну вот наконец-то сейчас акума хотя бы с Аугом и ксин э, с мкс смогли повоевать и что-то даже сделали вроде что-то изменили но франц делает уже третий минус и там еще снайперская винтовка от паника появляется правда его пеник, прошу прощения но его замер... забирают Минус от Санчеса. Победа в раунде за командой Wild Gamers. а счет, значит, становится 16-15 в их пользу. Я только с работы пришел, завтра аванс, значит, сегодня я пить буду. Блин, Бодя, так ты и так почти каждый день пьешь. <laughs> У тебя что, каждый день аванс? Кстати, заметил я одну деталь. Все говорят КС С. А, типа КС. Ага. Все, я понял. Я понял. Не, ну КСС это Source. Counter-Strike Source. А здесь-то говорят КС. То есть... И это тогда неприменимо. Но я понял, я понял, про что ты говоришь, да? То есть С. Что значит задница, да? Но К задница, но это же не про КС в таком случае, да? что ж, два минуса по игрокам атаки прилетело, никакого размена не последовало, а это позволяет безнаказанно пользоваться численным перевесом коллективу Акума, это означает, что можно пойти что-то где-то поджать, как вот вы, например, можете видеть, Ксин уже с вражеского респауна отправляется под точку Б, то есть сбор э, просто 500% информации о том, где могут находиться оппоненты и то, что это мидл, ну или же где-то там... Под точкой Бен Кто-то где-то сидит Да, вот она, сладенькая парочка, которую и находит Как раз-таки поджавший игрок обороны 16-16, последний раунд Первой половины, дорогие друзья Тут, конечно, будет Гач, все дела, 300 баксов Ну, да, ножики, в общем-то Вообще, когда были, в принципе, дешевым Девайсом-то в Counter-Strike Global Offensive Это Вообще, в принципе Там даже Что там самое дешевое, наверное, этот Рыбацкий нож он-то и тот э, достаточно дорогой Пеник э, минусует тем временем Макума. И это позволяет, в общем, игрокам атаки надеяться на удачный выход на точку А Как минимум, потому что у них есть перевес на одного игрока И это очень сильно может повлиять на самом деле на выход Но дымы пока что мешают В любом случае нужно дождаться, когда эти самые дымы закончатся Минус от фита, кстати говоря и тут уже начинается перестройка под мидл, а это уже может, кстати говоря, повлечь за собой выход на точку Б. Ну или же как игроки оборон... Ох ты! Блин, какая позиция у, у Лаваша сейчас была. Он мог просто всю команду вражескую похоронить, но сделал только один минус, к несчастью. Непи забирает фито, и здесь свап девайса, не свап девайса, потому что два АВП, и одно на другое, меняй-не-меняй, меняй, ничего не сработает. Но автомат Калашникова все-таки в руки попадает, и теперь один в два, очень важный раунд для обеих команд. Отличная флешка, игрок обороны ослеп, но сделать минус Франзу не удается. Да, с запозданием, но все-таки сделал фраг, хотя там при этом... Веник очень сильно пострадал, 14 хп осталось у него. Что ж, 17-16, Wild Gamers выиграли первую половину овертаймов. Блиц вторая, и им для победы остается взять еще два раунда, в свою очередь. Тим э, OCB должны выиграть аж целых три. Три для того, чтобы победить. Ну, либо же два для того, чтобы играть следующую серию допов. Офигеть, как можно столько пить? Я, конечно, в свое время тоже немало пил, но были на то причины. Типа, сеньки, бла-бла-бла, но все же. <laughs> бодя, он, бодя, это это бодя просто. Это отдельный вид алкоголизма. Бодя <laughs> называется, диагноз такой. Даблкил от игроков обороны. Ответный последовал только лишь на один минус. Разменяли то ли Неппи, то ли Лаваша, неважно кого, но убили Пеника. И Пеника убить это здорово. 4 м против трех калашей. Без снайперских винтовок остались обе команды. И я считаю, что тут сейчас, кстати, брать снайперскую винтовку весьма и весьма рискованно. Если АВП будет неуверенно играть, то это повлечет. Вероятнее всего, поражение в раунде. И поэтому АВП должно прям играть на процентов, иначе лучше его просто не брать. 4 мки, ки 2 калаша, 4 в 2. Атака в двухкратном меньшинстве. И, конечно, зацепиться за такой раунд будет очень тяжело. Но если неграмотно сейчас Wild WildGamers распорядятся своими позициями или вовремя не смогут э, засопортить на какую-либо точку... Вот, например, сейчас пошла информация о том, что точка B абсолютно пуста. Что странно, почему из четверых игроков обороны нет э, ни одного игрока который мог бы здесь вообще хоть где-то посидеть под точкой Б, почему полная отдача точки А сейчас произошла? Для меня загадка это. Но в результате теперь ретейкать приходится точку, а ретейкать ее придется уже не в двукратном преимуществе, потому что Франц, к сожалению, решил сделать все в одного и был убит. А следом за ним, кстати, и Фита тоже погиб. Ну вот, звено осталось Санчеса и Миронес, играют они вдвоем, кстати говоря, и вот это уже дает шансов на ретейк чуть больше. Как вы видите, сейчас за счет того, что они играли парно... Ох ты, ваншот-то какой! 70... Ой, молотов. Ой, молотов. Ну тут даже и без молотова обходится дело, но успеет ли раздефать? У -у -у. Успевает, черт возьми, на последней секунде успевает снять бомбу, дамы и господа. У -у. 18-16, матчпоинт. Еще один раунд остается взять команде Wild Gamers для победы. Ну а коллективу OCB уже не светит победа в этих овертаймах, только если в следующих. Да? То есть придется сейчас кровь из носу забирать два раунда, чтобы выйти на 18-18 и продлить этот матч еще на какое-то время. Смотрим. Куда смотрел Непи, я не знаю. <laughs> я вот сказал, смотрим. И Непи, видимо, меня услышал, тоже начал куда-то смотреть, но явно не в свое АВП. Два в одного разменялись. И с точки зрения математики, вы сами можете прекрасно понять, что атака осталась в меньшинстве. Лаваш пытается выйти на точку, но тут пенник как бы, и пока тут пенник как бы можно даже не пытаться куда-либо выходить, и завершающий минус от все того же самого пеника, дамы и господа и вот таким образом счет у нас становится 19-16 и команда Wild Gamers становится победителями в этом матче